Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас вот такой вот узор девчонки классный, классная плетеночка. Вот такой вот он без ВТО. Мне очень понравился, он больше, чем с ВТО. С ВТО он тоже вот такая вот, тоже мне нравится. В общем, и так и так красиво, девчонки очень. Поэтому вяжется достаточно просто. Сейчас мы его по попетельно разберем. Вяжу, сразу говорю, жилет, очень симпатичную модель. Будет очень скоро на канале. Вот, поэтому следим. Сегодня просто разбор узорчика, потому что, возможно, почему я решила сделать отдельно, потому что мне очень он понравился, и, возможно, еще кое-что мы с ним свяжем. Значит так, сразу хочу сказать, девчонки, вот у меня здесь схемку я нарисовала. И у меня получается, что вот так вот у меня здесь в схеме два рапорта. Рапорт у нас состоит из 8 петель. То есть в схеме у нас их 2. Плюс 3 петли. Вот смотрите, 1, 2. 3, 3 петли для симметрии узора для чего? Для того, чтобы вот смотрите, здесь у нас как бы плетенка была закончена. Видите, она у нас закончена непрерывной. И здесь вот это у нас 3 петли для симметрии. Узор состоит из 12 рядов. Не пугаемся. Значит, начинаю вязать с этими, как бы, значит, 3 петли дополнительные для симметрии узора плюс 2 петли кромочные это если говорить о рапорке то есть раппорт из 8 петель плюс 3 петли плюс 2 кромочные значит первый ряд вяжем 3 лицевые петли 5 изнаночных по сути вот так мы и продолжаем раз два 3, 5 изнаночных 3 лицевые 5 изнаночных заканчиваем ряд мы тремя лицевыми точно так же вяжется третий ряд то есть мы полностью дублируем первый ряд так вот закончила я ряд тремя лицевыми петлями ну и кромочными далее второй ряд изнаночный они не указаны в схеме мы их вяжем по узору то есть как лежат петли 3 изнаночные пять лицевых 3 изнаночные 5 лицевых И так до конца ряда заканчиваем мы тремя изнаночными. Точно так же вяжется четвертый ряд. Я сейчас прерву видео, потому что это нет смысла показывать. И включу уже на пятый ряд, где у нас будет вывязываться узор. Так, пятый ряд, девчонки, смотрим. Пятый ряд, две лицевые. 2 вместе лицевой с уклоном влево, просто провязываем 2 вместе, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, и повторяем, здесь 2 лицевые, но сейчас у нас одна лицевая, вот. вот она между ними, 2 вместе лицевой с уклоном влево накид 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо 1 лицевая 2 вместе лицевой с уклоном влево по сути две вместе у нас чтобы не путаться вот смотрите где у нас вот эта плетеночка идет из трех лицевых петель у нас две вместе вот это вот с предыдущей изнаночной с уклоном вправо и вот это с уклоном влево, то есть чтобы у нас было красивенько вот эта плетеночка, вот они видите, две вместе и накид возле них, и две вместе и накид возле них, понятно, то есть вторая идет с изнаночной глади, которая провязывается, а первая отсюда, притом поворачивается так, вот это именно, чтобы было красиво у нас ровно так накид и рядом по бокам от, от этих двух вместе накид между ними вот с изнаночной глади это три лицевые Вот снова накид эту поворачиваем с уклоном вправо а здесь одна лицевая между этими двумя вместе это так ориентировочно чтобы не считать все время просто ориентируемся здесь у нас три петли накид накид 2 вместе а здесь две вместе вот две вместе одна лицевая 2 вместе и так до конца ряда так и здесь в конце ряда у нас две вместе Ой, вы смотрите я в схеме девчонки неправильно нарисовала вот уже вижу что-то у меня тут не то здесь у меня должно быть вот так вот с уклоном вправо в схеме вот она и две лицевые в конце шестой ряд изнаночный мы все вяжем изнаночными петлями весь ряд накиды тоже провязываем изнаночными петлями если в круговом вязании то лицевыми этот узор легко вяжется в круговую, то есть вам не нужны петли для симметрии, вам нужно набирать нужное количество рапортов. И четные ряды просто вяжутся по узору, как лежат петли. Если в у нас, допустим, это изнаночная, то в лицевом ряду лицевые. Если вот эта часть, где плетенка, там где в изнаночном ряду у нас изнаночная, то в лицевом она лицевая, ну в общем, как, как смотрят петли, если косичка, то лицевая, узелок, изнаночная, все, вся наука, здесь все очень просто, то есть узор удобен очень и в круговом вязании, и в, в, в поворотных рядах, в, в круговом даже еще проще, потому что не нужно никаких петель для симметрии, все очень четко, Так, следующий, седьмой ряд. Значит, здесь у нас 4 изнаночные в начале. Раз, два, три, четыре. Три лицевые. Вот эти 4 изнаночные только в, в начале ряда. 4 далее, они идут как 5. Теперь 3 лицевые, 5 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. Три лицевые. То есть, опять же, та же плетенка, только смещена в шахматном порядке. 5 изнаночные Так, и в конце ряда у нас 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. То есть все симметрично. С четырех начинали, 4 заканчивали. Восьмой изнаночный ряд вяжем по узору, девятый как седьмой, и десятый как восьмой, то есть четыре ряда мы вяжем эту плетенку по узору сейчас. Так, вот у нас видно уже, 4 ряда по узору, это хорошо видно по изнаночным рядам, вот заготовочка на нашу плетеночку, и одиннадцатый ряд. 3 лицевые, накид И снова, смотрите, у нас две вместе уходит как бы одна изнаночная отсюда и одна лицевая из плетенки. Это будет всегда. Ориентируемся на плетенку. Между ними одна лицевая, две вместе с уклоном влево, накид, три лицевые. То же самое, что мы делали в пятом ряду. Мы делаем в одиннадцатом. Накид, две вместе с поворотом вправо лицевая 2 вместе с поворотом влево накид 3 лицевые 3 накид лицевая так до конца ряда так и в конце у нас 3 лицевые начинали тремя закончили тремя То есть, все у нас симметрично Двенадцатый последний ряд у нас полностью изнаночные петли все весь узор 15 по сути оно кажется что у как страшно 12 целых 12 рядов но это все повторяется по сути два ряда если так вот смотреть а там у нас либо повторяется либо перемещается в шахматном порядке а смысл один и тот же везде Вот он наш взорчик, девчонки. Симпатюлечка, симпакулечка. Вот. Она а сегодня, в принципе, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.